Банде Гурупата Дхандам Бхакта Винда Саманнита Ананда Саходитам Банша калпотору эшке паасинд бевача. Патитаананг пабуне бхавишна бибью о శহাત દवి सవ न නయ नમस्कৃতత नরంచ ইবা नরతతमा દవి సరस्वత व्याసంతత જయ సంকিతન किష्ণ කথদశ गෞ Бхакти прамодакшья жагударун дхейям сада паривабакнавиштудхам титхаспадам сивавиринчитам сараньям битати хам поно тапал банде Биспуржи, токима пикабо, душва держи, Сиад Дхитагададхар гаура бхакта Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Рам Hare Рам Рам Ajanulambita hujaukanaka dato Sankirtanaika Bitaru Kamala Yataksu Vishambaru Vijay Gatharma Palo Bandeja Gat Priakaru Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Нама Ми Ганге Табад Пангка Джам Бандито Ди Барупам Бхугти Чамугти Синитам. Бхаван рупе нсадан наранам Ганга таранг рамани Ваги саджушо вадане, лакшмири жас чавакшаси, жасаастеиде санбиде, твамнишинга махам же, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. हरे राम हरे राम राम राम हरे कृपासिंधु शुशंपुर्नो सर्वसत्तो बुकार कहा निस्प्री हो सर्वतो हो सिद्धो सर्वविद्या विशारदा सर्व, सर्व संसायो संस्केत्ता अनलोषा गुरुर आहिता किपा सिंधु शुशंग पूर्णो सर्व सत्तु पुकार कह, निस्प्रिहो सर्व तह सिद्धो सर्व विद्धा विशार दह, सर्व संसयो संस्चेत्ता अनलस गुरु राहित। गोर्य गश्ठिपती सिल भक्ति शिद्धांतो सरस्वति गुस्त्यमिठाक पहुपाद परम I can only submit unto the lotus feet of such a guru, who can give me the complete, who Бхакти <реклама> Сарасвати что я могу предаться только лотосным стопам того возвышенного Гуру, который может, несомненно, даровать мне высочайшее благо. Я не готов предаваться там и здесь всяким самозванцам. И Шила Прабхупат Бхакти-Сиданто-Сарасвати так очень часто говорил что он на пути к Абсолютной Истине. Никакие препятствия не могут помешать, но из-за нашей неудачи мы сомневаемся, колеблемся, не решаемся принять у подлинного садгуру или даже встретиться с ним. И поэтому Шила Прабхупад очень часто говорил, что я могу предаться лотосным стопам только такого уникального великого гуру, который всегда занят в Харимбаджане все 24 часа, тот, кто... Всегда занят в Харибаджане все 24 часа, и у кого нет никаких промежутков в служении Шри Кришне, это определение Садгура, и так или иначе на пути Шроттапанта, на пути Экайан-Падхати, нет никакой возможности совершить ошибку. И вот на пути Экайян Панхи, Бхагават Парампара, Шуда Гуру Парампара, нет никакого вопроса, сомнений, поскольку Вишудха Гуру Парампара и Каян Падети, она вмещает в себя первозданное учение Шимана Махапрабху в его изначальном виде, поэтому нет никакой нужды сомневаться, подозревать что-то. И поэтому Сила очень часто говорил то, что когда кто-то говорит, что у него есть какое-то право личной свободы, то Шила Пархупат говорил, что не имеет никакой связи с таким человеком, мы хотим всегда быть под руководством этой Верховной Божественности, мы хотим быть под контролем Верховного Господа и Божественной реальности, мы хотим жить под контролем чистых гуру и ващинов, а, и не хотим быть Many под контролем Майи. И много раз, раз я часто говорил, что я не могу принять какую-то падшую душу, как мой идеал. Поскольку исследование такое обусловленное душе приведет настолько в какие-то адские миры. Кто-то даже после принятия саньясы, после принятия отреченного уклада жизни, парамхамса вешали, брамачари веши, некоторые... Называют себя Своими прежними именами Или какими-то прежними титулами Кто-то Зовет себя доктором или профессором Хотя вроде внешне приняли отреченный класс жизни И Такие люди не могут Отказаться от преимуществ Своей прежней жизни Даже если они вроде бы отыклись от него приняли отреченную класть жизни, то называют себя не духовным именем, а доктором таким-то, профессором другим-то. Особенно в Индии И поэтому их посвящение можно видеть, что оно не совершенно их ложное эго, оно не ушло. Если ваше ложное эго все же еще осталось, а то, то, то такое будет, а если оно ушло, то не будет, как Санатана Гасвами никогда не назвал себя премьер-министром Бенгала, Рупа Гасвами не говорил, что он премьер-министр финансов. Джива Госвами не говорил, что он лучший из пандитов, никто из Госвами никаких своих прежних титулов никогда не использовал и не вспоминал даже об этом. И, и, и если мы видим в себе такие склонности, то. Это значит, что наше посвящение было несовершенным, мы не смогли отказаться от нашей предыдущей жизни. И если вы цепляетесь до сих пор за нее, то это показывает, что ваше посвящение несовершенно, оно не было полным, подлинным, преданный никогда не говорит о себе. В каких в материальном ключе и не гордиться, и, и, и, и, и, и тем более не хвастаются своими бывшими материальными заслугами. Мы не должны следовать пути эколабии. Это неправильно. Этот путь, которым следует Экалабхи, он неправильный для нас. Из-за него мы можем полностью отклониться от пути Баджина, от пути Гуру Парампара. Экалабхи хотел. Он думал, что если будет делать так, может быть, города будет доволен мной. Но он не спрашивал, что хочет Гурдев. И вот он делал то, что хотел, но... Нет, не мысли the... ему не приходило, для какой I, цели он это делает. Like, а... а... а... Кто-то стремится you, you к изучению астрологии, астрологии или еще чего-то, или каких-то других материальных наук, но желание и <решен> то есть наше желание должно, должно быть в быть гармонии с желанием а, Гуапад мы отклонились и делаем что-то постороннее, то это плохой знак. Кто-то хочет использовать гугл в соответствии для своих удобств. И, и такие люди говорят, что они служат Харикатху, но ч -ч -ч, чем они служат? И, и зачем слушают ради и какой цели? Подлинная это Почему вы следуете мне? Потому что уверены, что это, это Шабда Брахма. И... Если слушать Харикатху, нужно просто слушать, а еще применять услышанное в своей жизни. И вот в тот день я говорил, что мы не можем занимать. С, с одного врачного в служении, другого врачного у нас нет <пыролоктинга> права. Может Бастиволапчиртегасам <пыролоктинга> играть, автоматически <пыролоктинга> может служить Барти Махараджу, Кирилянды предлагать и прочее, но я не могу. Одного врачного занимать служение, другим, другим. врачного. Как-то специально куда-то его послать что-то делать. Гуру может занимать своих учеников в служении, но это, но это другая группа от может помочь нам найти наши недостатки, чтобы мы исправили их. Это не будет душа дарша, но если мы находим какие-то недостатки у Гуру Вишнавов, при этом заявляем, что мы получили дикшу лет 20 назад, но что толку такой дикши? И вообще какие признаки дикши, что у нас так много ложного эго? На самом деле у нас нет права, Шила говорил, что у нас нет права занимать одного овощного в служении другому овощного. Вайшнавы они сами могут это делать, а так кого-то заставлять. Это нехорошо, только Шила говорил, что сахаджи так делают, они предлагают туласи, с Радхарани это нехорошо. Сахаджи говорят, что плохого и, в этом, хотя Туласи только стопам Вишну Татвы можно предлагать, и Туласи, она поклоняема, Туласи, она старше Радхарани, в ну, как с почетами, конечно, Радхарани старше, но... По материальным этим представлениям, Туласи старше, она может сама служить Радхарани. Мы, мы знаем, Радхарани поклоняется Туласи, чтобы обрести бхакти, потому что она Ачарья, она может это делать. И вот может, есть примеры, как Радхарани служит Туласи, чтобы обрести бхакти, совершает парикаму поливает обнимает Сама самаратхани совершает такое служение поскольку если мы поклоняемся тулысе прикасаемся к ней смотрим на тулысе клонимся тулысе поливаем то несомненно мы обретем великое благо но мы должны делать это всем сердцем и вот мы не можем при предлагать власть Радхарани – это нехорошо, не, не позволяется. Много людей после слушания лекции думают, что очень умные, очень образованные. Но я могу показать, что многие из них очень глупые. У них нет гуру даршана, Шикша гуру даршана, Вартмапрада Гуру Даршана тоже нет, сампрада Даршана тоже нет, и Гаудиман тоже нет, и заявляет, что они знаменитые Ачарии, кто на кто, кто? Кто верит в это. И некоторые гордятся своими предыдущими материальными заслугами, но это. Глупо <свят> на пути бхакти <свят> много <свят> людей, услышав мою не могут ее переварить и осознать, и идут по неправильному пути из-за своей глупости. Шила Прабхупад, когда говорил что-то, не каждый мог понять. И поэтому не сомневайтесь, нужно вернуться назад. Шил Выяснить, что Сила Прабхупад говорил ну, часто были какие-то да, обрывки без, без контекста цитируют, и вот надо, чтобы разобраться, нужно найти всю, всю эту лекцию, или те обстоятельства, в которых это говорилось. Тогда нам станет ясно. И вот So actually, и вот, well, когда мы сомневаемся, выражаем сомнения, какие-то подозрения, и и вот если мы пытаемся своим материальным умом понять, и осознать ващнавов, то это будет причиной нашего падения. Те чистые преданные, они могут понять. Кто-то думает, что Алшила Кеша и Махараза не было смирения, но если мы не видим каких-то качеств в, Вайшнава, в Вайшнавах, это наши недостатки, а все 26 качеств в полной полноте они находятся в Вайшнавах. И их можно там найти. Не только это, также качество Кришны. Они тоже там, если я не обрету качество Гуру Махараджи о знании шаста или о милости Шила Прохопады, если я отклонюсь от пути Гуру Махараджи, то весь мир, конечно, может поклоняться нам, но такие люди поклонятся таким очарям, но они и, и, и, и, но нет никакой гарантии, что они обрели милость иногда. Вот я видел, какие-то глупые люди притащили огромную гирлянду. Но вот какие-то люди из Дали принесли огромную гирлянду. Поклонились не. Что-то плакали о чем-то, но потом отказались от моих советов, и вот в, это, в этом их было так называемая Бхагавадти в кавычках. То есть на, на жизни Гур нет никаких, может быть, то, может быть, это они уверены. И, и ведут свою жизнь в соответствии с наставлением Гурварги. Даже сегодня после получения Харинама, посвящения даже после оставления семейной жизни, все же многие не могут избавиться от анали. И вот человека можно узнать по его друзьям. Эти люди, вот как говорится, что рыбак рыбака видит издалека, и птицы одного вида летают вместе. Вот такие а, пословицы могут раскрывать такого смысла. И в богословии тоже говорится, что несомненно люди. куда-то пригласили какой-то дом и там ну, какая-то проблема там была и в какой-то соседней квартире кто-то пел майва, Майваски киртан вот и как вот ну. а я, я, я удивлен был почему никто не протестует и тогда я понял что что-то там не так Каковы качества баджана, тех людей, которые пригласили, там находятся. Вот однажды написала письмо одного Махараджа, что если игнорируете мне все время, то будьте уверены, что я одобряю это. Out of you, base, sannyas, you, like, where from you took your where from you took your sannyas? The source from where you took sannyas, that or no? говорит, если кто-то получает посвящение или саньясу, у кого-то нужно выяснить, что имеет ли саньясу тот, кто раздает эти саньясы. Бывает, что не имеет или саньяса какая-то ложная. Але, и... when меня, sure, no any... И кое-н значит безупречное следование нашей горваге и а если кто-то берет на себя риск, придумывает какую-то свою новую философию, то он будет наказан моей. Я очень счастлив то, что недавно опубликовали ответы Шила Бхактивиган Бхарати Махараджа. Там как раз разбирается все ошибки и заблуждения насчет посвящения получения Хринама и Дикши, там Бхагавати все это разбирает научно и опровергает опов... э, э, заблуждение популярное. раз говорил, что Посвящение мы должны получить от Гурдава, которые в сознательном состоянии получать от тех, которые находятся вне внешнего сознания, или ушли из этого мира уже, или почти ушли, или, или давно ушли получать посвящение по за -за записям, по телефону там, и, ну, по большей части по, по за записям. По звукозаписям получать дикшу неправильно не, не, не и не авторитетно. Еще Ширапапапат много раз говорил, что мы не должны злоупотреблять дикши в Гауди-Матхе. И, и вот те, кто злоупотребляет это дикши, и божественным знанием, доступным в Гауди-Матхе. Они, это божественное знание не является в их сердце. Они просто пытаются прославиться с его помощью. Чистые гурвачны, они... и у них не, не, не, нет цели собрать побольше денег с населением. и пытайтесь понять то, что перед тем, как что-то спрашивать, сомневаться в Гурувайшнабах, в Харикатхе, нужно сначала выяснить, что они говорили, какую сиданту при при каких обстоятельствах, что или было сказано, в каком контексте и прочее. Те, кто задают вопросы, у них тоже должны быть какие-то качества. Нельзя спрашивать какие-то бестолковые вопросы. И вот я уже сказал, что на пути Экаян Панча может, вы не изучали эту седанту в своей жизни, поэтому выражаете какое-то дешевое, ложное эго. И, И вот Экайян Панта значит это уникальный путь, все, в котором все идет в одном канале буквально. Все. Наши знания, образование, качество. Наши способности, все, что у нас есть, мы должны это направить какой-то один единый источник Бхахтинаддара. Мы должны следовать этому потоку Бхахтинаддара и не отклоняться от него. И вот те, кто следует Каян Панхи, на пути Каян панти, нет никакой возможности отклониться, если мы следуем должным образом. Никакого ложного эго не возникнет у нас, поскольку Каян Панкаян значит, мы сначала мы должны предаться лотосным на стопам Гуру полностью все. Уважение, почет, и все, что приходит нам, мы должны предлагать это шили Гуру Махараджа. Гуру Махарадж предложить это шили Прабхупади, тот Гура Гурчивараджи, и так это дойдет до да, лотосных стоп Шимана Махапрабху, а кар, Гуру Татвы или в итоге Дарат Даратхарани и таков путь. И а если кто-то обнаруживает у навал ложное эго, то я, это неправильно. И, И вот на пути Икаян-Падьянти нет никакого вопроса неправильности Данте. А, а те люди, которые не следуют этому пути, можно увидеть в их книгах, множество ошибок, недостатков и прочих отклонений. И, и вот на пути Каян нет а, вопросов отклонения от седанты. Может мы если мы что-то неправильно поняли, нужно спросить развеет свои сомнения. И, и вот на пути Каян-Падъяти нет вопроса отклонения отклонении от Сиданте. И основа дикши — это Тадвитха пранипата. Вот это шлока. Те, кто тратва они могут вложить знания внутрь нашего сердца, перенести свои чувства ваше сердце. Если они видят эти три условия, вас пранипат, что вы без всякого вызова, если вы предаетесь, Парипрашна, то есть задаете достойные вопросы не с настроением зависти или с, с настроением какого-то спора или каких-то, не, не задаете каких-то бестолковых вопросов, задаете вопросы по сути духовной жизни, парипат, парипрашна, сева, если у вас нет настроения служения, то вы не сможете продвигаться по пути батжина. Вот если нет, если у нас идет настроение <coughs> служения, то значит, что наши в значения в меньше нуля. Ноль это важное число в математике, но означает границу положения между положительной стороной и отрицательной. И вот, чем больше... И вот чем больше значение числа положительного, тем оно значительнее. Тем... Но если считать в обратную сторону, то наоборот, как минус 2, оно меньше, чем минус 1. А в положительной стороне считать, то два больше, чем один. Вот когда я пытался напечатать множество книг, то... Чем вы, могли, чем вы могли помочь мне, помните ли вы это, кто-то был занят какой-то семейной жизнью или еще чем-то, Я как бы никого не просил, но если кто-то что-то заявляет, нужно выяснить, какое служение они сделали за свою жизнь. Прямо или, по милости Гурмахрация, я вижу, что прямо или косвенно все гуру для меня, они все дают мне какой-то урок. Боготам есть, к примеру, 24... 24 гуру, там тот Прамахамса, который описан в... в этих случаях, он, он описывается как он всех воспринимает как своих гуру, кто-то прямо so, actually, дает ему какие-то наставления, кроме кто-то костяных, через то, как нужно делать или то, как не нужно делать. И вот, и вот на пути Экаян подъять, Экаян подъять, и нет вероятности совершить какую-то ошибку отклониться от него, и когда множество, множество преданных тех, кто заявляет о себе как о каких-то значимых людях. Они пришли к э, Гурмахараджу. Э, говорят, что хотим в Америку поехать. Э, э, Гурмахарадж спрашивает, зачем? Зачем хотите поехать? Ну, я... ну не, ничего было, если вы сказали до проповеди. Гомаш скажет, что сначала нужно себе проповедовать, пытаться жить идеальной жизнью, то есть сначала свою жизнь наладить, потом пытаться на, на, на других влиять как-то. К Гурмахажу много людей приходило просьбой благословить их на проповедь какой-то Америке, но Гуру Макрак говорил, какая проповедь совершайте баджан. Вот моя харикатха — это служение Шири Прабхупади и Гуру махаджа. Много людей, глупых людей не, не могут контролировать свои органы чувств. Только... Но, что, что только такое Прабхупади, значит изменить что-то сердце, характер, настроение можете ли это делать а, ну, многие люди под и проповеди просто занимаются сбором денег и какой то дешевуюславу я никогда не говорю что проповедь не позволено я пытаюсь помочь God людям в соответствии со, со своими возможностями, so не зависит от I того, дают ли они какие-то пожертвования или нет. Я часто говорю, Вот какие-то люди спрашивают, почему Ахараш не говорит на Бенгале, но нет возможности такой достойной ситуации. Когда она организуется, то он хорошо будет говорить на Бенгале. И еще многие недовольны, поскольку я говорю о Силиппокопаде и его учении. Они потому что я говорю о Они могут найти Моя вы можете остаться мной. Однажды, если вы мной, вы можете Как человек может так? Они что это очень легко. Я могу лекцию. и Не для Я говорю не для и вот перед тем, как проповедовать кому-то, нужно проповедовать себе, нужно изменить свою жизнь в лучшую сторону. И поэтому Громахарас э, говорил всем, что э, какая проповедь совершайте, Баджан? Что такое проповедь? Про проповедь – это распространение милости. Если вы сами не получили никакой милости, то что вы можете дать другим? И вот кто-то говорит, что я говорил о том, что я, ну, я ну, когда-то сказал, что проповедь запрещена. Но In я в имею в виду, что в обусловленном состоянии кто может проповедовать и что-то уходит от этого. <свят> И вот я... Ну, на ну, ну, Махарадже говоришь, что кто-то неправильно понял, что когда я говорю, что ни Рупа, ни Санатана, ни Шидар Махараджи, ни Шилапури, Махараджи, они ездили по, ни по каким странам, но весь мир знает о них. Ну, а почему так произошло? силы их баджина, благодаря их характеру, свидании, их этикету, их жизни, мы все вдохновлены их примером. Вот Махарадж имел в виду, что, ну, кто-то заявляет, ну, что опять неправильно понял, что Махарадж против проповеди, но Махарадж имел в виду, что сначала нужно достичь каких-то успехов на пути Баджана и потом проповедовать. Но, как можно видеть, какие-то люди принимают саньясу, потом жениться. Вопрос, почему не, не женились перед принятием саньясы? зачем жениться после? Uh, uh, то есть ну, имеется в виду, что нужно пройти все этапы э, жизни и потом только принимать отречения. Иначе получится э, очень смешно, когда люди вроде бы ну, носят одежду э, саньяси и прочих отреченных, а ведут себя как наслажденцы. Это выглядит очень смешно со стороны. И вот kind of mercy, та милость, kind of attitude, kind of attitude, та милость, которая показана с вами она несравнена и бесподобна. Никто не может сделать ничего подобного. Даже на скорпионов, что с вами проливал свою милость на змеи, и на прочих. Я говорил, что День Иераси Кананда пролил свою милость на сумасшедшего слона. Кто-то может сказать, что они милостивы, но где доказательства? Какой и, и какое-то дерево де, де, называется. Это дерево можно а, Можно не спрашивать, как оно называется. По ли, ли, ли, листьям и плодам можно пойм... узнать, что это дерево и, и, и, пословица так, как есть, и также результат чьей-то деятельности, чьего-то посвящения или работе на посте Ачари познаются в плодах и результатах всего этого. Но ну, и Махарадж говорит, что перед тем, как проповедовать, нужно выяснить, что мы можем делать и недостойных людей отправлять на проповедь. В этом ничего хорошего нет. Сантангасай, он даже спасал скорпионов, которые подали воду. И вот наш Рагунат, та шлока, с которой начал, если попытаюсь объяснить всю эту шлоку, поскольку это наилучшая, наивысшая шлока, это идеальная шлока, чтобы объяснить Гурутатву, эта шлока олицетворяет собой полное объяснение Гурутатвы, если... Я буду объяснять, это очень долгое время займет. Какие-то люди Агурататру воспринимают очень несерьезно. Некоторые думают, что выборами, голосованием можно выбрать какого-то ачарья у нас. -прохупат никогда так не говорил. Ачарья он самопроявленный. Он, он приходит сверху, они, они из-за выборов или из-за еще чего-то. И поэтому говорим про ачарья варья лучше из ачарьи, поскольку его ачарон, его характер, его идеализм есть. Его учение я говорил, что Ачарон это и есть проповедь, Гурмахарадж говорил мне, если мы живем достойной жизни, совершая Кришна Баджан, то это и есть наша проповедь. А чарон не значит какое-то жонгли, жонглирование чем-то, делание чего-то на показ чарон это наше настроение служения. И же говорил, если у нас есть очарон, то, мы, то все заинтересованы в этом. Они придут к нам, подобно пчелам, которые летят на мед. Еще можно заметить, что пчелы не всегда стремятся к меду, а мухи ко всяким испражнениям и прочим нечистотам. И поэтому мы должны сначала пытаться следовать Гурмахражу полностью, и потом... Мы должны утвердиться в учении, в учении жизни Горанги Махапрабу, и потом только можем думать о том, как обрести их милость. Я хочу видеть смирение вас. Может быть, люди-то как-то будут зло этим. Come like you know, like you know, one wolf you know, wolf you know, wolf you know, or leopardo, so angry. I have to control him, control, control him, I wanted to engage himself. But now, I have to cut my throat. But still I am not going to throw him away. Okay. Let him stay here and watch me what I am doing whole day and night. Someday, ну и can в виду, что нужно принимать честное или какой-то отреченный уклад жизни. Прочие важные решения нужно принимать взвешенно и... часто так бывает, что у <coughs> принимаются нес yes, и, и, и не могут исследовать полные вожделения и прочих материальных, материальных этих амбиций и материальных желаний. A stool you can take, that is up to you. But I can prove they cheat, they cheated, me. but they don't know they cheated themselves. They are not successful to cheat me. They are not successful, they all tried to cheat me. Make fool of me. But they don't know that they cannot make fool of me. Anyway. Never. Not possible. Who is guiding me? That will have to watch very carefully. И, и те, кто пытаются обманывать врачновов, они на самом деле в итоге обманывают себя. И вот здесь с вами говорит Харидас такого. Вот такие слова, что ну, некоторые живут идеальной жизнью, но проповедуют, а некоторые наоборот только говорят, а да, сами ничего не делают из того, что говорят. А, ну, а ты его ты лучший зачари, ты не, не только живешь, не, не только проповедуешь, но и говоришь о том, чем ты живешь. То есть ты живешь идеальной жизнью и проповедуешь так же. Некоторые люди видят только внешне, внешнюю форму, не, не, не видят сути сердца. So, but that Krishna become interested to see me, embrace me, kiss me, that is called Gopibha. Not that this is the material body, you can embrace one man or woman. Raskaya. Rupanga Bajaya. This is your preaching, but you are doing. So this way you see, Sonatanda Swami passed, the king to Harigasana. И Санатан говорит Харидас такого вот такие слова, но внешне мы не видим, что Харидас такого проповедует где-то за границей, но мы все равно вынуждены признать, что Харидас такого лучший из проповедников. И также Пахупад снова и снова говорил. Detail in details about that Vaishnavka, they are all written. There is no question of confusion. You're going to catch one fallen personality as your godbrother, rachary, well, you can take. You can take a white base or sannyas from your god brother and go to hell. That's up to you. Anyway, you cannot get my help. I cannot help you. I know you know. So actually. It is our The of И вот уникальная и абсолютная сила это наш идеализм. И как? И вот Махараш говорил 72 лекции на тему силы Прабхупады, его очарятва, силы Прабхупады. Она не искусственна, она вечна. Даже когда он родился, он уже проявлял свою Ачарятву. Сила Бхактион такого хотел подтвердить. Это вот когда он родился маленьким будущим ребенком. И вот скоро день входа, и, и, и потом опять день явления силы Павхупада, я расскажу более подробно. И вот, и вот однажды был случай, когда Харидас силах Бхактиман такой, попросил Прабхупаду всю ночь повторить Харинам перед Анадапасадом. Это потому что тот прошлой жизни совершил оскорбление воды с Бималапасада и. И вот тот чем-то болел, заболел серьезным. И вот когда. И вот когда Шила Прабхупад повторил Харинам рядом с ним, то. Он перед тем, как оставить тело, на его теле проявился Рамон Жатилак, и он, душа, вышла из тела, попросила прощения за то, что совершил оскорбление в прошлой жизни, так он оставил тело. Кто-то сейчас, некоторые думают, что быть очарей просто какой-то обычный бизнес, как политика и прочее, и вот весь мир. Я не могу получить кооперацию я знаю. Только помощь я ожидаю, что И вот смотрите, много God, раз сила он, он говорил, said, Перед тем, как написать письмо мне А перед тем, как писать мне книги, книги письма, раз говорит, какие-то сомнения выражать. Нужно прослушать прежние лекции, там ответы на многие вопросы. Что такое жизнь, жизнь? Вот как в этой шлоке он такого говорит, что Самопредание, полное самопредание, лотос со стопом, группа подмета живется жизнью. Но жизнь значит то, сколько преданности у нас есть, сколько... Прогресса в баджане мы совершили. И прочее, и в этом Сидданта. И вот Санатан Гасай говорит таким образом еще и Тоже. Но, но я много раз было сказано, что через, поповель, через язык невозможно проповедовать, поскольку нужно передать чувство сердца другим. Ваша любовь, ваша преданность и язык, он не столь важен на процессе проповеди. Я не какой-то университетский лектор, что вы можете ожидать какую-то красивую лекцию от меня. Я не лингвист, чтобы вы ожидали какой-то красивый язык от меня. Что вы можете ожидать от меня? То прямое чувство, которое Гомахараш хотел дать мне. Если я успешен в том, чтобы обрести его, я могу поделиться им с вами, если вы по-настоящему заинтересованы. Некоторые чари, они все силы раздают харинам всем встречным, поперечным. Начала в, в своем письме. Он говорит обратно. И вот Баратимаяш описывает, как нужно получить Харина. Шила Прабхупада, Сила Бхагаватин Такура не всегда хотели поддерживать высокий стандарт баджана и жизни в Гауди Мадхи. То есть поддерживают такие стандарты, мало люди могут следовать им. Ибо те, кто принимают приблизительно Гуру Вашнаву всем сердцем, они могут быть спасены, а другие нет. Вы должны оставить Асад Гуру. Если вы приняли падшую душу как Гуру, то толко на духовном духов пути от этого не будете. его вот Гасаи. Я могу говорить бесконечно. Наш Рагунат Гасвами говорит, когда Санатан Гасвами ушел из этого материального мира. Вы знаете значение этих слов, если Поймете, то вы расплачитесь. Но, к сожалению, это чувство не задевает наше сердце из-за влияния Майя. Они привели такой. такой даже случай в жизни был какой-то панда, говорил какой-то ересь, про что он родился в низкой семье, семье торговцев, и поэтому должен кланяться нам, брать пыли с наших стоп, наших там, с отцов матерей и прочих. Их услышав это, Сила Прабхупад начал поститься. Не ел, не пил, хочу оставить тело перед тем, как услышать такое комментарий, такого, не в общем он опечален был, что right. yep. не умер до того, как услышать yes. вот такой ересь от этого танда если кто-то, а на гуру вечно, то главный учар получает такой клеветник, а не вашнавы. Still Haridas is not feeling agitation. He's not agitated. He's speaking, well, why you all become angry? He is, know, his heart is like that. What to do? He cannot believe in the glories of Haikana. Okay, let the matter over. alam. <laughs> eh? In Sanskrit we say, in joking moon, Bitharkeena alam. live, live, live, no need of fight. И вот мы должны помнить о качестве художественного, и здесь говорится. Even after leaving this boss, it is our self. Go to the specific. Even after leaving this bodies, they are also glory to Krishna Brothers. So why, why should we stop our mouth? Why? They cannot give answer to their wrong preaching. Many times I told. They are preaching wrong. But they cannot prove that Swantan Gasana Goswami. Некоторые люди проповедуют неправильно, то, что против учения Рубы с Санатаной Гаслами, Лучше с этой шлоки, что сначала нужно избавиться от Анав, потом мы только можем вступить на путь Харибаджана, какие-то проповедники говорят обратно, что ничего не нужно делать. И можно сразу в Агану начать, но это в корне все неправильно. Наша вага никогда не говорила так. И вот Сила Прабхупад сказал, что может. Большинство людей не примут мое учение, но все же это наша обязанность, как Гауди, взять корзину милости и ходить с ней от с одного угла мира в другой. Кто знает, может, какие-то искренние души ждут нас в каких-то странах. Кто знает, Сила Прохубат говорит так, мы должны потратить э, литры и литры крови, чтобы спасти обыскл ⁇ душ, Но они также должны быть готовы принять это учение. И как я могу быть против проповеди. You can go to Но перед тем, как задавать вопросы, to нужно to... подумать, to... нужно ли их задавать, to... кому задаем, to... с какой to... целью to... и прочее. И вот Санатан Гасвами to... под Гваранги Махапабу говорит, что to... во всех to... 14 to... мирах нет такого to... мудрого. Модула... To... Then такой мудрой личности like? как санасанад нагасвани я хочу привести пример limited, времени мало что you делать И вот Санатан он однажды заболел какими-то проказами какой-то, потому что на пути в Джариканд из-за грязной воды он, ну, в общем, где-то заразился проказой, перешел по там дому и находился с Харидастакуром в, в уединенном месте где-то, чтобы там никого There's не заразить случайно. Вот, во времена Магари, этого, Махапрабху был Махапрабху знаменитый доктор эрогический, он лечил как бы, внутренние такие внешние болезни, болезни тела и души. И, mm -hmm. и вот Санатан Бесвами, он попросил Махапабу, не приходи ко мне. Махапабу, и, от, и, и, и, и, но Махапабу, и, Махапабу все равно пришел и обнял и, его. И тут начал возмущаться, что а, ну, ну возмущался, Махапабу, что? Махапабу, что? Махапабу, тут возмущался, что тут болит, показывая Махапабу, каждый день приходит и обнимает его. И он был so, очень неудобно, он пытался как воспрепятствовать, но... И вот Санатангасвами боялся, что он совершит оскорбление в адрес поэтому он спросил Джагадананда, о, Джагадананда что же делать? With Joghananda. Joghananda, could you you? И вот он сказал о Джагаданда, может ты посоветовать, что, что же делать? делать? Oh. И тот well, сказал, что yeah, я думаю, после Радха Ятра мне нужно вернуться во Вриндаван. You know? И Санатан согласился, чтобы я so, там да, показывал. И Махапрабху показы и... yeah. обнимает меня, поэтому лучше Marcos. уйти назад. И how вот когда Махапрабху пришел. И то, он сказал, как ты посмел, а еще тут решила, под э, колесницу Жаганатра броситься. И Махапабу пришел и сказал, кто тебе дал право распоряжаться своей жизнью, зачем ты хочешь совершить самоубийство, что, что толку. И Махапабу сказал, ты Шаранагата. И предался мне, где body, твоя преданность? Your mind, your your you. <laughs> Почему ты принимаешь какие-то решения see, сам без моего совета? О, Харидас, смотри, какой, он хочет uh, king, uh, броситься под колесницу Джаганат, кто разрешил ему? Если твоя жизнь продана мне, это называется дикши, это называется самопредание, предание, то после, перед принятием дикши вы должны понять это все. После этого что случится? И Сонатанго с вами почувствовал себя неудобно и Махапрабху отругал его. А тот сказал, что Джагатананда посоветовал мне во пойти. После Радхаята. А? что, что ты говоришь? он посоветовал мне, кто, а кто такой Джаганандо, чтобы давать тебе советы? советы? Махапрабу, он э, недоволен был. И Махапрабху сказал, said, а, что это не, uh. нет, не так. И вот когда Махапрабху а, шел во Вриндаван, Тысячи людей следовали ему. И вот в конце начали он стоит с и Санатон сказал, а вот а от это... Махапрабху просто спросил, сказал, кто такой э, Джагаднанда, он младший, может э, очень младший преданный, он думает, что он, очень неопытен, что дается тебе, хотя ты сам дал мне очень важное наставление. Когда я собирался пойти во Вриндаван, ты сказал один стих, я прекрасно помню его. И вот я шел в да, мной следовали тысячи людей. И ты сказал, что это не так, не то, как идут в арендованное. И Махапабху говорит, ты столь воздушно, ты дал такое ценное наставление мне, сейчас спрашиваешь у таких младших совета. You are going to treat me as an outsider. So you're going to honor. Eh? You are going to give honor, no honor me, external thing. And Gurudev can provide a slap on your chair. That is love. But people don't like to do this kind of love. They like to get that kind of. They want to be cheated. That's why they are cheated. Whole life they are cheated. What I can do. So this way, Mahaprabhu speaking. И Махаппаву говорил, что никого в этом мире мы не можем найти столь умудренного опыта, как санатан. И вот он uh, сказал, что никогда надо не должен давать, давать тебе советов, он должен uh, понять для начала, где он находится и где, где ты, что с, с его уровня неприлично давать совету, советы тебе хотя тем, тем более что даже я прошу совета у тебя. И вот вами он вечный спутник Гуранги Махапрабху, э, он вечный спутник Радаговинды. Он был а, очень смирен и никогда не а, говорил о себе. А, Думаю, а, он, а, он говорил, что он просто какая-то незначительная малая душа. Хотя он был очень сведущий, очень учен, очень велик и уважаем всеми, но у него было подлинное смирение. И вот Руба Гусай, они никогда не заходили в храм Джаганатха, хотя они происходили из высочайших. Браманских семей из Баратрадж а, Готры, но все же они из-за своего смирения не заходили в храм Джаганатха. Они думали, что не души души работали на каких-то мусульман. И поэтому оскорнились, и Сана был настолько смирен, что сердце Маха, Махапрабху разорвалось. Vijay его смирение. И вот Санатан Гусай, он хотел встретиться с Махапрабой, вот они, brothers, а, а а Анупам, Гупай и Санатан, они встретились около полуночи, они пришли uh -huh. к Махапрабху в простой одежде, поклонились. Ничананда, Харидас были там, и после этого они, они даже не могли ничего сказать, их, их глаза были, были полны слез, и они Поклонились, упали на пол перед Верховным Господом и сказали, если ты пролешь милость на нас, мы очень падшие души, никто не хочет спасти нас. И из-за своей беспричинной милости, если ты сможешь спасти нас, то ты прославишься на весь мир. И вот они говорили, что мы вообще работали на мусульманах. Вот, что же делать нам? Какой путь? И махапаву сказал, «О, Руба вы мои вечные спутники». И после этого Джива Гуссуипа, также Анупам, и вот они ушли со своих этих постов, и присоединились к Махапабу и после этого Пагасвапат ушел из дома, и царь его не смог найти. в то время. В то время Индия была больше. Потом ее развалили, разделили на части. Это была очень большая земля. So way, и, и вот таким образом, Санатан Гасвами Патт, Упагасвами они гrouмпад, ушли из в своих домов во Вриндаван, Упаган Упам тоже ушли. Джива Гасвами он, он был очень мал, в то время, и вот а Санатан царь поймал и сказал, что если ты премьер-министр, не, не можешь у меня работать, то мое царство развалится. А Тот Санатан сказал, что не буду, не может больше работать да. и на царь. того, что делать было нечего, посадил его в тюрьму его на всякий случай. И вот Санатан думал, как выбраться ему из этой тюрьмы, написал письмо Мухапрабху. О, как мне тут выбраться из тюрьмы? Махапрабху сказал, что вскоре у тебя будет такая возможность. И Санатан Гасай, он сказал охраннику в тюрьме, сказал, что раньше многое сделал для тебя, ты помнишь, да, помню. И сейчас, если ты э, сделаешь неодолжение, то Аллах благословит тебя. Я тот сказал, но ну, я бы Кинг сделал, кэм. Тут царь ну, может не, не понять Кинг -кинг. и убить но меня за это, но 2000 я тебе могу две золотых монет дать. Кинг -кинг. Тот okay, с... сказал, ну царь I mean, может like crime, <laughs> you know? наказать. Тот. <laughs> предложил три тысячи золотых монет, потом еще больше предложил, потому что этот охранник согласился, уже забыл no про царя. Царь Санатан сказал, что ну, царь может сказать, в... что я пошел в туалет и прыгнул в реку, но на мне было цепи, и я утонул в этой а реке. А и... А и... А ну а и все. И вот это Санатан. Э, вот, ну, так И, такой, такой. и, и вот Санатан и для того, чтобы совершать Кришна Баджана, он обманул этого царя, и этого начальника тюрьмы. И ради Харибаджины ему пришлось соврать и так освободиться от тюрьмы. И вот он, в общем, переплыл, переплыл ту реку, выбрался с той стороны. И так постепенно дошел до Махапрабы, и вот Санатан Гасан, и он и для нас. И... С тема о Санатане Гасвами очень обширна. Санатан Госвами он отправился в Варанаси. И случайно Махапрабху был там. И вот он пришел к воротам дома Чандашикара и стоял, стоял снаружи, как мусульманин. А он еще таком, ну, поскольку на ну, мусульманского царя работал, в таком виде был тоже с бородой да, и прочее. И Махапрабху сказал, что кто-то тут пришел, проверить это. Вышли, посмотрели, никого нет. Ну, в смысле, никого приличного нету. Махапрабху еще раз спросил, если кто-то сказал, что какой-то дарвиш, дарвиш стоит. Мусульманский святой. <смех> а, а, а так никого нет, Махаппаба сказал, но его пригласить тогда внутрь. И он, когда его пригласили, увидели, что это Санатан, Махаппаба убил его и сказал, что я жду тебя. Это тоже долгая история, когда-то я расскажу более подробно. И вот Санатан Гасвайпад и вот Махапрабу, он уже ну, оторвал ему милости, Махапрабху Махапрабу сказал, что иди, иди, по побрися. Но вот он вернулся, он тут был укутан в какое-то одеяло дорогое. И Махапрабу посмотрел на его одеяло и сказал, нехорошо. Он даже не сказал, даже Санатан и так понял, что Махапабу не нравится это дорогое одеяло. Я говорю, сейчас в ответ не премьер-министр, а в отличенном укладе жизни живой, вот он пошел на берег Ганги, там сидел какой-то нищий саньяси, тот попросил поменяться, <связывая> а снимал ну, одеялами, а то сказал, <связывая> ты сейчас шутишь такое дорогое одеяло <связывая> тебе, не, не не шучу, не шучу надо, да, нужно <связывая> такое мне, в общем поменялся и взял, ну даже там одеяло, гом гом сказано вы ну, какой то стюгой наделали, что-то в таком духе было не. И многословно. Канта называется на местным. И вот когда Санатан пришел, Мухапаву засмеялся и сказал, я как раз думал, тот, кто не шкинчен, как он может на что-то надеяться, кроме Кришны. И вот я, он сказал, я понял. И вот Махапрабху сказал, я на английском скажу. Мы принимаем Мадхукари. Махапрабху сказал, что если мы просим Мадхукари и идем его с одеялом, который очень дорогое, как это выглядит. Ну, вот так это на такие слова вот, сказал на Бенгале. <ресу> Но смысл вот этих слов такие, что, <ресу> что если тебе типа, спросить подание в очень дорогой одежде, то люди э, смеяться будут случае поменять одеяло на более достойная для этих целей. И вот Махапабу, он в течение месяца дал наставление Санатане, это зовется санатана шикши, Тут тоже очень обширная тема, нужно много времени на нее. И вот смотрите, Махапабу говорит, с, Санатан Гасай, он спросил у Махапрабху в первый день, и тот, был... на Билинг Гуганге это было. Махапрабху дал урок Санатан И каков первый вопрос был? Кто я? Кто я? Ты кто-то говорит о себе, что он доктор, профессор или еще кто-то, но Санатан он спросил? Вот и те, кто, будучи в отличину жизни, используя прошлые титулы и заслуги, то можно вспомнить очень Санатан Гаслами под вопросом, кто я, он спрашивал, кто я в духовном смысле, в духовном плане. Он не спрашивал ни про что материально. вот Санатан Гасоми задал такой вопрос Махапрабу, как я могу, кто я и как я могу обрести высочайшее благо. Махапрабу сказал, я знаю. Насаду, хотя знает, но все же спрашивает ради блага других. К вот сожалению, времени больше нет, я хочу очень много вещей обсудить. Много служения меня ждет и. <реклама> И sí, мы можем принять прибежище Лотосных стоп. Санатхана Госвами. Самвантагиначая. Самвантагиначая не может обсудить, как Two hours is nothing. Two three hours nothing for discussion. Harikatha, like Mahapoo. Go speak, speak, speak. You take rest. Rest? The Harika is my rest. Mahapoo speaking. Anyway, I'm going. Yeah, very quickly. So, so the streak, you know, I bring. It is a. Uh, it is collected from. И, и вот этот Махаш посох при, принес это из Гималая, из Бадденатка, может давать нам благо, поскольку его во Вриндаване с ней ходил, весь Вриндаван весь, ну, обошел и все, Мандалу. Этот посох собрал все милости со всех святых мест.